Итак, с этим, наверное, понятно. Я рекомендую хотя бы антикризисные монеты держать. И если они у вас есть, вы чувствуете себя совершенно комфортно. Вот у меня много сейчас, так скажем, моих учеников, и вот я от них постоянно слышал обратную связь. Альберт, благодарим, очень комфортно, чувствуем себя уверенно, у нас есть резерв, и мы как-то спокойно спим.